Кроме того, в вашем видеоролике у вас есть возможность попросить зрителя что-либо сделать. Позвонить вам или попросту записаться к вам на консультацию. Что получает транспортная компания, начав сотрудничать с агентством видео для бизнеса?